Очень много запросов. А как там с Германией? Вот ты рассказывал, что собираетесь там трудоустраивать, что будете там трудоустраивать, но уже долго ничего не слышно. Что там происходит? Когда можно будет ехать на работу, когда этот закон, планируемый, войдет в силу. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life. Я вы ведущий Антон Белюк. И в этом видео вы узнаете, как Польша уничтожила Германию в битве за трудовых мигрантов. Чтобы ничего не пропустить, обязательно досмотрите это видео до конца. Поделитесь ссылками на него с друзьями. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии и поехали. Что ж, друзья, начнем хронологию событий с самого начала. Я одним из первых блогеров сообщил, по-моему, это было в 2018 году, то, что Германия планирует с 1 января 2019 года упростить трудоустройство граждан третьих стран у себя. То есть упростить в том плане, что гораздо легче будет получить немецкую рабочую визу сейчас конечно же говорю только о легальном трудоустройстве в чем это заключалось это заключалось в том что с 1 января 2019 года должны были сделать так что не нужно будет больше польскому работодателю подавать запрос в специальные органы которые будут проверять если на то или иное место на которое претендует зарабетчанин с украины например с беларуси они не должны были бы больше проверять то что на это место есть или нету гражданина евросоюза на это рабочее место потому что сейчас и до этого всегда было так что если хочет трудоустроиться Например, Украине, в Германии, то нужно подавать запрос, связываться сначала с работодателем, потом он подает запрос в этот орган, проверяют, есть ли гражданин Евросоюза на то или иное рабочее место. И только если нету, то можно приехать и трудоустроиться. Тогда, пройдя еще определенные там, процедуры, да, то есть получив сначала визу, потом приехать и устроиться. Хотели сделать так, что не нужно было бы этих проверок. Есть кандидат на рабочее место с Евросоюза или нету. Ну и, в общем-то, это все очень сильно упростило бы. И началась битва, так называемая, между Польшей и Германией за трудовых мигрантов. Можно это было называть в шутку или всерьез. Но суть такая, что Польша начала упрощать также трудоустройство после этой новости, что Германия хочет так сделать. Польша начала упрощать трудоустройство у себя, украинцев, белорусов, россиян. ну В общем, всех тех, кто может нормально устраиваться по обычному полугодовому приглашению на работу, либо по биометрическому паспорту. Ну и, собственно, эти упрощения касались того, что можно стало приезжать гораздо проще на работу в Польшу, то есть на границе, вы могли показать просто ксерокопию приглашения на работу и вас пропускали без проблем на работу в Польше, будь вы там украинец, либо белорус. Ну, суть в том, что белорусы, конечно, только по визам могут ехать, а украинцы по биометрическому паспорту, и, соответственно, им достаточно было показать ксерокопию того самого приглашения на границу, что проехать. Хотя до этого еще были такие времена в 2017 году, в первой половине 2018 -го года, что нужно было показывать на границе только оригинал приглашения на работу, что проехать на работу. Так вот, сделали так, что достаточно было ксерокопии тем, кто ездит по биометрическому паспорту. А по нем Могут ехать не только украинцы, а и молдаване, и грузины по биометрическому паспорту и трудоустраиваться на работу совершенно легально в Польше при наличии, соответственно, приглашения на работу. Кстати, только в Польше есть такая возможность по биометрическому паспорту легально трудоустроиться, если брать страны Евросоюза. Так вот, друзья, собственно говоря... Э также заключались упрощения в том, что с воевузским разрешением на работу гораздо проще стало менять ту самую работу, э, например, в Польше. Потому что теперь уже можно было менять просто обычное приглашение на работу, делать под воевузку годовую визу и менять. Менять, соответственно, работу. Хотя, как раньше, нужно было переделать полностью воевузскую и визу соответственно. Ну и также на карту побытующих соугам можно стало подваться практически сразу. То есть э, вы приехали, устроились на работу. Работодатель увидел, что вы нормально работаете, и хоть через неделю может вас подавать на карту часового побыту. Хотя до этого, до 2018 года, нельзя было так делать. Нужно было какое-то время отработать, там два или три месяца, и тогда вас могли подавать только на карту часового побыту. Все эти упрощения случились э чудесным совпадением, когда стала известна новость о том, что Германия упрощает у себя трудоустройство э иностранцев, граждан третьих стран. Ну так вот. Планировалось это упрощение на 1 января 2019 года, потом в 2019 году в январе сказали, что переносится 100% на 1 января 2020 года. А 1 января 2020 года поступила информация, что 100% уже Германия упрощает у себя трудоустройство граждан третьих стран с 1 марта 2020 года. И вот наступает март месяц, наш мир, соответственно, в это время меняется, переворачивается с ног на голову. Все границы закрываются, сами знаете из-за чего. И таким образом, что мы имеем по итогу? Германия откладывала, откладывала э, легальное трудоустройство у себя за из третьих стран. Э, потому что там они не были к этому готовы еще до конца, как они этим мотивировали. Немецкое правительство нужно было там все подготовить, какие-то нормативы, правовые акты и так далее и тому подобное. Я уже снял тоже много видео об этом. Уже было известно с большего, как это все будет выглядеть. Эта процедура трудоустройства, куда нужно было бы подавать заявку, переделывать свой сертификат на немецкий. Изначально была информация, что нужны будут только специалисты со знанием немецкого языка. Но я убежден, что со временем начали бы трудоустраивать и разнорабочих просто, приписывали бы им какую-то специальность, например, машиниста, работал бы просто на конвейере человек, начали бы брать. И без знания немецкого языка куча людей, так работает в Германии, сейчас я знаю. Но суть такова, что в марте мир перевернулся, все закрылось, пандемия послужила мощнейшим триггером к началу глобального экономического кризиса небывалых масштабов. И... Это поменяло абсолютно ситуацию. Таким образом, Германия все откладывала, откладывала этот закон по упрощению трудоустройства. И он в итоге так и не вступил в силу. Таким образом, благодаря пандемии, Польша разгромила Германию в этой так называемой битве за зарабичан за трудовых мигрантов, если хотите. Потому что сейчас по-прежнему <по <-прежнему> также тяжело трудоустроиться в Германии, как это было и всегда. Легально трудоустроиться, конечно же. А Нелегально работать я не советую, потому что можете получить депортацию по всему Евросоюзу очень надолго. Суть в том, что сейчас, как и всегда, нужно, если вы хотите трудоустроиться легально, получить рабочую немецкую визу. Чтобы ее получить, нужно, естественно, связаться с немецким работодателем. Он должен подать заявку в определенные органы, ну, в инспекцию труда немецкую, скажем так. Там они подают соответственно заявку в общую базу данных и ищут если претендент из Евросоюза, гражданин Евросоюза на это рабочее место, на которое претендуете вы, если только никто не находится из граждан Евросоюза на это же рабочее место, через пару месяцев, пару месяцев это проверяется, если никто не находится, тогда дают добро вам, чтобы вы сделали немецкую визу рабочую, что-то типа приглашения, документ дают, и вы открываете эту визу. Но в связи с тем, что сейчас наступил, как я уже сказал, кризис, очень много предприятий закрылось, очень много людей остались без работы и дальше это продолжает развиваться, ситуация негативная. Таким образом, конкуренция за каждое рабочее место еще гораздо более жестокая стала, чем раньше было. То есть теперь там, где раньше не хотели работать граждане Евросоюза, они идут и туда работать. И таким образом сейчас шансы еще в разы уменьшились шансы того, что удастся э, получить рабочую немецкую визу. В разы уменьшились шансы того, что на то рабочее место, на которое будете претендовать вы, не будет претендовать гражданин Евросоюза. Потому что с каждым месяцем ситуация ухудшается в плане экономики. И все больше людей теряют работу. Таким образом, все больше людей хватается за любую работу. В том числе, конечно же, и в Евросоюзе. Поэтому, друзья...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 Поэтому советую вам забыть сейчас о легальной работе в Германии. Такова правда, как бы это прискорбно не звучало. Дело в том, что я сам собирался, как я уже сказал, трудоустраивать людей в Германии. Мы собирались, наше агентство по трудоустройству уже находили определенные контакты. Но из-за того, сами знаете чего, все это остановилось и... Э -э все это станет возможно неизвестно когда, друзья. Поэтому сейчас реально осталось только по сути Польша в плане трудоустройства, вот именно легального, что приехать, засыпиться здесь, не боясь, что вас придут, закрутить, и депортируют, чтобы перетянуть сюда семью потом. Как там в Чехии сейчас дела обстоят, тяжело сказать. Вы знаете, что и в Польше сейчас нужно проходить пока что еще обсервацию 14-дневную по приезду. Так называемый 14-дневный карантин. Если вы едете на работу, туристам вообще ехать нельзя. В Чехии тоже, насколько я знаю, особо сейчас не мониторю Чехию. Но суть в том, что в Польше проще всего трудоустроиться. Потому что здесь можно без проблем приехать и трудоустроиться по биометрическому паспорту. Если говорить, конечно же, о гражданах Украины. Потому что у белорусов нет биометрических паспортов. А украинцам без проблем. Ну, а в Германию при большом желании можно попасть, уехать, работать нелегально. Я сразу говорю, что я нелегальным трудоустройством не занимаюсь. И вам не советую трудоустраиваться нелегально, потому что это чревато депортацией очень на долгое время, друзья. Вот как-то так. Поэтому советую вам не витать в иллюзиях, не пытаться там рваться в Германию сейчас, потому что 99% что единственное, что вы там найдете, это нелегальную работу. Потому что мало того, что сейчас требуется хорошее знание языка, во-первых. Во-вторых, очень тяжело получить рабочую визу немецкую, чтобы работать легально так же, как это было и раньше. Многие люди комбинируют там с визами в Андер командировками с Польши, с трудоустройством по польским визам и так далее трудоустройство по польским визам без визы вандерельста все от абсолютный чос. А если у вас, ну то есть неправда, это обман. А если у вас есть виза вандерельста плюс к польской рабочей визе, то вы можете быть только в командировке. При этом вы должны работать 3 месяца в Польше и только 3 месяца в Германии. Все это очень тяжело, опять же. В общем, очень велика вероятность обмана. Очень велика вероятность нарваться на мошенников. Недавно помониторил объявление в интернете на том же Фейсбуке по этому поводу. И был в шоке от того, какие там есть объявления. На днях, думаю, снять видос разоблачения, где буду звонить прямо и на камеру все снимать. И звонить на громкой связи, разговаривать с теми людьми, которые подают эти объявления. И, собственно говоря, что вы услышали, да, что они будут рассказывать, какие сказки. Буду объяснять, почему это сказки. В общем, благодаря этим видео, я думаю, вы сможете научиться тому, кому стоит верить, а кому нет. То есть сможете научиться отличать мошенников от порядочных работодателей если вам нравится такая идея таких видеороликов обязательно пишите в комментариях также поддержите это видео лайком это дает мне еще больше мотивации обязательно подписывайтесь на этот канал если еще не подписаны, жмите на колокольчик делитесь ссылками на это видео с друзьями если вы заинтересованы в достойной легальной работе в Польше и соответственно, в совершенно бесплатном трудоустройстве, то можете ознакомиться с актуальными вакансиями, которые я предоставляю, пройдя по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Также списки с подробным описанием работ будут вот по этой ссылке. Она появилась вот здесь, если вы смотрите это видео на компьютере. И мои мобильные номера, вернее, мой номер и моего коллеги-рекрутера будут также в описании. Обращайтесь по ним, пишите, звоните. Обязательно ответим вам в будние дни в рабочее время. Также, друзья... Проходите по вкладочке спонсорства. Она тоже находится под этим видео, чтобы ознакомиться там с коротким видеороликом, в котором я рассказываю, как присоединиться к моему закрытому сообществу Work and Life Top Secret. Все, кто там будет состоять, будут получать эксклюзивную и уникальную информацию по поводу жизни и работы в Польше. Эту информацию больше никто не будет получать, только те, кто там. Очень рекомендую. Что ж, друзья, на этом у меня все. С вами был Антон Белюка, канал Work and Life, на связи с Польшей, город Белосток. Берегите себя и до скорых встреч за границей, друзья. Пока.